Всем привет, с вами Crazy7251. Сегодня я расскажу всем вам про две игры, которые являются по факту одной игрой для VR: Corrupt Hospital Summoner Part 1 и Silent Mansion Summoner Part 2. Но для начала я хочу спросить вас: Любите ли вы VR так, как люблю его я? Что вы ожидаете от игры в VR, играя в нее? Как минимум, комфортной игры, и говоря о комфорте. Я человек, который неприхотлив к игре, если она проходима, могу сказать сразу, в эту игру можно играть, но это не совсем комфортно. Управление в игре довольно-таки специфичное и даже, как бы сказать, несколько деревянное, если можно так выразиться, авиар. У вас сразу есть два вида перемещения, но одна рука всегда будет заблокирована, просто потому что на ней висит фонарик, и на фонарике есть показатель здоровья. Все основное управление, кроме перемещения, задействовано на правую руку. Чтобы переключить оружие, нужно нажать на кнопку на контроллере. Если говорить о хит оружия, то забудьте про него, так как hit-detection сломан от слова совсем. Ну, то есть вы можете поймать некоторые паттерны спокойно убивать врагов, в особенности с огнестрельного оружия, но в целом вы будете делать так. Попадание в голову ненадолго станет врагов и этого может хватить для того, чтобы пройти сложные участки игры. А они есть, потому что игра кривая как не в себя. И давайте все же немного поговорим о сюжете. Игра повествует о пришествии некой ведьмы, которая поработила разум людей и превратив их в зомби и... или демонов, нужно подчеркнуть. Ее цель, угадайте, естественно власть. Но мы, как избранные, должны сразиться с ней в решающей битве. Сначала нам необходимо найти некого доктора, который имеет при себе кольцо, и магический топор, который поможет нам убить ведьму, но чтобы добраться до нужных вещей, нам нужно попасть в госпиталь. Начало я, к сожалению, не смог записать, и мы начнем с того, что игра непредсказуемая. И мы можем проходить сквозь некоторые вещи, чем вполне можем пользоваться в плане этакого читерства, потому что игра не в себя нечестная. То есть да, она способна выпустить на вас толпу бесконечных врагов или бессмертных врагов, и так я впал в затуп в первый раз. Но выбравшись из плена, мы вполне поднимаемся на второй этаж, убегая от толпы. На втором этаже есть интересная комната, и в ней есть кнопка, которая поднимает тревогу, и на вас выбегает какой-то большой чел и демон. И если вы играете в первый раз, вы не ожидаете этого. Они появляются настолько резко, настолько криво, что это происходит настолько внезапно, что вы умрете в первые пару секунд. Но кнопка нам все же нужна, чтобы сбежать. Поэтому вы, скорее всего, как и я, оставите ее на потом. Нам же необходимо пройти в комнату с трупами и... На самом деле найти топор, но можно сделать и вот так. Когда вы получите таки топор, на вас со всех сторон начнут набегать супостаты. А -а -а -а -а -а! Демоны! Демоны! Демоны! А после придет и тот самый доктор, которого еще надо постараться убить. Но благо не только у нас кривое попадание по врагам, но и враги тоже страдают и могут не попасть по нам. Убиваем его, подбираем кольцо и на самом деле нужно открыть зеленый ящик, который стоит в комнате. Но он настолько темно, что приметить его не получится от слова совсем. В целом любые ящики можно открыть, ну или почти любые. И с большей уверенностью получить патроны, которые в них лежат. Кстати, в игре есть монетки, и на кой они нужны, я не знаю. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв, покой, не Движемся к выходу и получаем пистолет-пулемет Скорпион, который одноразовый. Вы можете его использовать, но проще все же тупо рубить корни и двигать к машине. Враги появляются так быстро и в таком количестве, что это будет единственным верным решением. И тут мы попадаем в хаб-локацию, если ее так можно назвать. Тут можно переиграть миссию и поиграть в отбивание волн. Все. Хоть на доске есть уровень в особняке, но на самом деле это вторая игра, то есть вы можете просто получить вторую игру и пройти ее не бегая по этому чертовому госпиталю. А первую локацию вы ни за что не посетите, потому что вы в ней сейчас находитесь и вам никто об этом не скажет. Я думаю, что не нужно объяснять, что представляет из себя режим отбивания волны и что дает прохождение всех волн, так как я не прошел, да но мне и не надо было. Вторая часть начинается там, где заканчивается первая, но по иронии мы не можем запустить первую из второй игры, даже при условии, что обе игры будут установлены на нашем компьютере. Как и в предыдущей игре, нам показывают предысторию, видимо для того, чтобы мы купили предыдущую часть, и нам запускают тот же самый туториал. Только вот выбор шлема не особо влияет. Я проверил оба варианта и разницу 0. Зачем дается выбор шлема? Непонятно. Итак, первым делом необходимо попасть в особняк. Я сказал попасть в особняк. Вот так уже лучше. Хотя бы на его территорию. И тут, ведомый опытом в Resident Evil 4... Видишь ворон, стреляй. Я решил выстрелить. Знаете, что интересно? Это так и так нужно сделать, чтобы получить чертово перо. При условии, что предметы просто разбросаны, мне в голову пришла мысль положить амулет на алтарь. И это было правильным решением. Ну и естественно я после заметил еще две такие же статуи, логика и сна, положить очередной предмет, кольцо, и тут на меня выскакивает нечто, ну в смысле внезапно, кстати ворон можно бить топориком. Важно заметить, если в госпитале мы подбирали лекарства, которые после использовались как аптечки, то в данном случае мы подбираем какие-то склянки, будьте аккуратны, ведь после того как вы подберете патроны, игра автоматически переключит вас на пистолет, и вы в любом случае сделаете непроизвольный выстрел. Кладем перо, и на нас выбегает еще нечисть, и открывается дверь особняка, и вражина, который бесконечно спавнит куклы, а еще они взрываются. Заходим внутрь, и пока для нас заступен только первый этаж. Но это не так важно, важно то, что нам непонятно что делать. Нужно залезть в каморку Гарри Поттера и взять оттуда лампу, которая подсветит подсказку. Но как только вы дойдете до вот этой картины, все. Тот начнется затуп. На самом деле никто не говорит об этом, но нам необходимо открыть картину, так как за ней находится рука. Сжигаем ее при помощи костра, подожженного топориком. И открываем доступ ко второму этажу. Но для начала я покажу, как я пропустил вот этот скример. Второй этаж. Первая же дверь встречает нас с кукольными врагами. И как по классике жанра, нам необходимо найти ключи, дабы попасть на нижние этажи. Точнее, секретные этажи. Тут за углом стоит манекен, я конечно все понимаю, но даже в VR они меня не пугали. А в следующей комнате стоит куча манекенов. Привет Darkfall. Поскольку я уже знаю, что они должны повернуться ко мне, я хотел посмотреть как они это сделают. Я просто взял ключ, повернув голову в их сторону. А дальше они начали нападать на меня. И это было неожиданно и приятно. Обычно манекены просто стоят, но давайте спустимся дальше. Решив загадку с масками, на нас набегает монстряка из первой игры и начинает колупать. Спускаемся в катакомбы, где нас ожидает максимально тупая головоломка. Представь, нам необходимо пройти по камням в определенной последовательности. У нас нет подсказок, у нас нет ничего, но у нас есть телепорт. Поэтому проскакиваем между плитками и проходим головоломку. Ну что же, это было тупо и просто. В следующем испытании нас напрасывают трех демонов, причем один толще другого просто избиваем их и идем дальше, если, конечно, не умираем в первый раз, как я. А дальше нас ожидает битва с боссом. Телепорт тут уже не помощник, так как играть уже становится неудобно. Враги прыгают, и их не 4, как может показаться, а больше, так как на нас будут спавнить скелетов, при убийстве которых они рассыпаются на более мелких. У этих рыцарей есть слабая точка, но из-за того, что они постоянно прыгают, нужно ловить момент. Я ничего против не имею, но после каждой смерти необходимо слушать монолог ведьмы так или иначе на ведьму падает большая глыба и мы выбираемся на поверхность не пойми как но выбираемся и если вы думаете что игра на этом закончилась нет наступает финальный бой я ничего не имею против финального боя, но бить эту ведьму довольно долго и нудно. Настолько нудно, что в какой-то момент я подумал, что я делаю что-то не так и в этот момент она умирает. Моделька ведьмы изменяется в зависимости от количества повреждений и это такой своеобразный показатель ее здоровья. При условии, что почти каждый раз когда она взлетала вас лечат. Бой не представляет сложности, и игра просто заканчивается. В хаб локации у нас на столе появляется статуя, нажав на которую мы получаем еще раз этот же бой. Что-то по аналогии с предыдущей игрой, где была арена, но тут босс файт, после которого мы получаем истинную концовку. Эти две игры обошлись мне в 50 рублей в стиме на хэллоуин, цена каждой разная, обе игры вышли в 18 и 19 годах соответственно. Обе игры относительно свежие. Что сказать по итогу, с одной стороны они играбельны, в них интересные задумки, как например использование телепорта и обычного перемещения сразу без переключения. Показатель здоровья на очень видном месте, Небольшое, а потому и удобный арсенал. Любопытная историю, которую если развить, можно сделать полноценный хоррор, который плавно перетечет в экшен, в лучших традициях Resident Evil и Silent Hill, когда у вас уже появляется достаточно уверенности в себе и достаточно хороший арсенал, чтобы вы перестали бояться. Но в игре все же больше плохого. Обе игры можно пройти минут за 10, хотя я провел в каждой минут по 30, из-за того, что непонятно, что было делать в некоторые моменты. Частые смерти, непосильно большое количество врагов и местами не хватало патронов и аптечек. Прохождение сквозь предметы, нелогичные местами враги и загадки, от которых вы можете дропнуть игру так и не поняв, что нам проходится за 10 минут. Общее впечатление, играть можно, но только в том случае, если вы яро хотите пройти все игры для VR а, или у вас не осталось ничего для VR, а, чтобы вы хотели поиграть. Хотя если вы прошли хоть что-то получше, чем эта игра. Я провел в обеих играх в общей сложности порядка полутора часов и вернул за нее деньги. Моя оценка данной игре 4 из 10. А на этом у меня все. С вами был канал Крэйзи 7.251. Подписывайтесь, комментируйте, распространяйте данный ролик. Всем удачи и увидимся в следующих роликах.